Робус Холм Чижовым Дмитрием Геннадьевичем. А в чем же конкретно заключается экологичность ваших домов? Действительно, домокомплекты, которые мы на сегодняшний день предлагаем на рынке, исключительно экологичный продукт. Ну, это, в частности, вытекает из материалов, которые мы используем. Безусловно, можно использовать различные материалы, их сегодня достаточно много, в том числе утеплители в том числе и варианты отделки. Ну, наши дома, в первую очередь, в стандартном варианте подразумевают использование натурального дерева, использование базальтового путевого утеплителя, который не подвержен деструкции, который не пылит, так сказать, не содержит вредных веществ, не содержит каких-либо пород фенолов и тому подобных вещей. Поэтому дома действительно экологичные. Ну и, в принципе, если вы скажете, что а как же так, как же дерево, как же здесь экология, если вы используете натуральное дерево, да, настоящую древесину, на самом деле экология заключается еще и в том, а как ее использовать. Можно использовать древесину, например, рубля, да, цилиндрованную древесину. Можно использовать брус. Но если вы возьмете теплопроводность, то каркасный дом, он, безусловно, выиграет у всех вот этих вот деревянных каналов. Кроме того, на него уйдет гораздо меньше древесины. И всем нам известно, что на сегодняшний день древесины в России становятся все меньше и меньше. И нужно бережно, бережно использовать вот эти вот наши ресурсы. Спасибо большое за диалог. Релиз свежих новостей вы можете получать через нашу группу ВКонтакте или просматривая их на сайте Рубус.ком. Анна Павлова, тв